Мы вас любим. Юбилейный вечер Александра Зацепина. В субботу в 9 на 9. В эфире программа «День. Трагедия по халатности». На прошлой неделе мудии не родители забыли в машине полугодовалого младенца. Малыш умер после трех часов автомобиля. За последние 11 лет это 30-й ребенок, который расплачивается жизнью из-за халатности своих родителей. У благотворительной организации «Яд Сара» есть решение. В студии сотрудница благотворительной организации «Яд Сара» Малка Малка Шалом. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Ну, расскажите нам, как это работает. Ну, я волонтер, я цара, и я могу вам сказать, что сегодня мы можем объявить о том, что я цара может а, показать совершенно новый прибор, который предотвратит такого рода ужасные случаи. Это две два разных две разных части одного прибора. А, браслет, который называется на ножку или ручку ребенка, и э, такой вот специальный брелок для ключей, который э, начинает звучать, если вдруг родитель отдаляется от браслета. Если вдруг родитель оставляет своего ребенка в машине и отдаляется на 10 метров, то э, брелок начинает э, пищать и э, делать очень сильные звуки. Когда родители это слышат, конечно, сразу вспоминают, что не дай бог, он оставил своего ребенка в машине и бежит я за ним. Почему именно вы, волонтерская организация, России, которая помогает пожилым я людям, занялись вот я такой я вот проблемой? Я ну, вы знаете, Яццара помогает любой части населения, начиная от маленьких совсем детей и заканчивая пожилыми людьми. И все, что мы можем сделать для того, чтобы спасти жизнь, вот это, собственно, наш алфавит, это наша цель Поэтому мы придумали такой вот патент, и мы понимаем, что до сих пор, вы знаете, 400 детей до 2018 года за все это время погибли. Только 11 детей погибли в этом году? Да, только 11 детей погибли в этом году. Поэтому я, тара, мы решили, что обязательно нужно как-то помочь, помочь спасти эти невинные жизни. Я так понимаю, что можно получить вот этот вот прибор в любом филиале, и даже не нужно платить деньги. Да, действительно, у нас есть 117 филиалов во всем Израиле, и в любом из этих филиалов можно получить такой вот прибор. И если, конечно вы хотите, то в общем-то это бесплатно. Нужно только оставить деньги в залог, и вы получаете вот этот вот чудесный брелок для спасения а жизни. Этот а патент уже существует, есть может быть что-то другое, похожее. А вы чувствуете, что вот люди приходят и берут это или как? Или большинство родителей в любом случае говорят, со мной это не случится. К сожалению, я могу вам сказать, что мы все замечательные родители, нас все это волнует, и когда происходит трагедия, мы все в ужасе и в горе. Вот в позавчера когда забыли последний ребенка в машине, да, машине да, и то сегодняшнего дня 400, 400 родителей пришли в филиал, в филиал так что есть, конечно, люди хотят получить это и приходят... За У нас есть буквально полторы, полторы минуты до конца нашей программы в этом часе. Я, Я могу сказать, что расскажите еще немного про... Я, Сару, что вы еще делаете? Вы знаете, мы организация, которая смотрит на человека и видит в нем человека, начиная с момента рождения. мы даем матерям всевозможные вспомогательные приборы для кормления. Мы помогаем в конце концов вызволять людей из больницы и э, оставлять их дома со всеми нужными э, приборами и медицинскими приспособлениями для того, чтобы можно было оставлять дома человека и э, следить за ним. Я хочу сказать вам, что вы организация, которая не коммерческая. Да, верно. Марко Миламет, спасибо большое. Спасибо и вам. Время практически 6 часов, и я передаю слово Михаилу Рабиновичу. Михаил, эфир ваш. Спасибо, Борис.